2 июля 2019 года и вас, и урус. Напоминаю, что завтра начинается курс руника, Вы еще можете на него попасть. Пишите заявки в скайп, описание курса находится под видео. И курс «Стихийная магия» с 4 июля начинается. Описание курса тоже находится под видео. А еще сегодня, ребята, будет «Солнечное затмение». Практикум состоится в 22.00 по московскому времени. Вход туда свободный, ссылочка тоже есть под видео. И дополнительно я кину эту ссылку в чат «Рунная магия». Если вы еще не там, можете постучать ко мне в скайп, и я вас туда добавлю. Что касается сегодняшнего прогноза, то и вас, и у РУС э, говорят о том, это сочетание говорит о том, что это энергетически сильный день, подходящий для различного рода магических практик. Сил будет очень много, все дела переделайте и обязательно достигнете успеха. В семье полная гармония, возможен бурный секс, духовное родство и взаимопонимание. Для новых знакомств день очень благоприятный, могут быть совместные прогулки, они могут быть очень интересны и, скорее всего, заведут вас в самые нужные места, как на физическом, так и на духовном плане. В бизнесе или в бытовых делах много забот и много сил, чтобы их переделать. И наконец закончить проект, завершить что-то начатое, закончить то, что уже давно надо было закончить. Единственное, не забывайте иногда отдыхать, чтобы энергия уруза не вымотала вас полностью к концу дня. Вот такой на сегодня прогноз. Желаю вам прожить этот день максимально продуктивно. Буду рада вашим лайкам и комментариям. И до встречи в следующем дне.